посижу чтобы монетку на речках было короче продолжаем сегодня у нас э, папая <свистит> <Да, блять. свистит> короче мы сегодня пробуем папаю вот такую вот штуку мы сегодня по пробуем рамбутан ну короче волосатые яйца вот такие а еще у меня есть лонган э, э, вот такая вот штука и вот эти вот все темы я купил где-то за 800 рублей в общем ну в общей сложности может быть, 850-880, типа такого. Короче, я опять трачу деньги на контент. Ребятки с Ютуба, наречиков поддержите, там лайк, подписка, комментарий, чтобы видос продвинуть, чтобы я ну, не жалел еще деньги тратить на всякие вкусняшки, чтобы вам было прикольно, чтобы вы смотрели реакцию на какие-то вкусности. Чат, с чего начнем? Можете написать быстренько, с чего мне начать. Все хотят увидеть волосатые яйца. Это рамбутан какой-то. Это все какая-то одна фирма поставляет заметили, у них у всех абсолютно одинаковые вот эти вот э, коробочки. Вот, в общем, вот такая вот тема. Вот. Э, Волосатое яйцо, прям, реально. Я не знаю, какую мне взять. Какая из них... Как это вообще есть? О, бля, пахнет вкусно. Знаете, как этот... Э, как виноград, короче, пахнет. Прям очень сильно похоже на виноград. Чуть, долбоеб, что ли? Ножницами попытался разрезать. Короче, она, она плотненькая, какая-то, вот эта тема. Тут не так будет легко. Поэтому давайте, ну вот так вот, звонем. Как, как, ебать, она это? Тяжело открывается. Это какой-то. Ай, блядь! Это какой-то эволюционирующий виноград. Это, знаете, это виноград, который такой, я не хочу, чтобы меня жрали. Взял, решил стать уродом, отрастить себе щупальца, блядь, чтобы просто его не жрали. Походу. Потому что по вкусу это очень похоже на виноград. Что пробуем? Или достать вот эту штуку оттуда? Как правильно есть? Давайте я просто откушу, короче. Ммм. Там косточка внутри, блядь. Ммм. Ммм. Бля, пиздатая тема. Это, это знаете, это как, это... не падай, тварь. Это, короче, не то, чтобы виноград... Это, это очень похоже на виноград, но это не виноград Я не знаю, что еще напоминает Но что-то очень сильно напоминает Оно еще так странно выглядит И такая странная форма Внутри волосатого яйца Вот этот мякоть И внутри косточка, короче, нюхайте Вкусно пахнет Это личи? Нет, это не личи Это не личи я знаю, пацаны, что такое личи Я, короче, расскажу историю с личи Вот пока кушаем фрукт, похожий на личи Расскажу историю с настоящим личи Когда я был в Красноярске, еще жил У меня у подруги была день рождения И на это день рождения мы пили водку с флешем Жестко нахуярились, я блевал, как видел, блядь. После того дня я вообще не пью крепкий алкоголь И, в принципе, алкоголь не пью, не люблю Ну, я, я очень сильно траванулся И в тот же самый день я парил шкудишку Именно вот шкудишку со вкусом личи и вот у меня ассоциация, короче, с тем плевотиком, который был, то есть я блевал, мне было очень хуево. еще с ашкудишкой, со вкусом личи. Поэтому с того момента я личи вообще не приношу. У меня отличие воротит так же, блядь, как от запаха алкоголя. Поэтому... Если вы не хотите испортить свое впечатление от какого-нибудь своего любимого продукта Никогда не ешьте его, когда жестко хуярите алкоголь с, с энергетиками вообще не хуярите алкоголь с энергетиками, что дураки? Вот я похуярил один раз и все, с того момента вообще алкоголь не переношу ни в каком виде Вот я, Короче, даем эту штуку Я сразу скажу, из-за того, что у меня немножко вкусовые рецепторы сейчас ультра убиты В плане, я привык уже пресную еду есть Для меня эта штука очень сильно сладкая Хотя виноград, по-моему, тоже сладкий, да? У нее текстура такая странная. Короче, это смесь личи и винограда. Делаю вердикт. Очень сладко, необычно. Своих денег не стоит, потому что это просто виноград совмещенный с личи. Ты можешь купить личи и виноград, дешевле выйдет соединить, их вот так вот в рот засунуть. Получится то же самое. Короче, нормальная тема, но... Покупать я ее не советую В отличие вот от той штуки мы тогда пробовали Которая такая интересненькая была Это хуйня полная Следующая у нас это а, лонга, Лонган Вот такая тема Я вообще не представляю как это нужно есть А еще там плесень Пиздец Пиздец пацаны Там плесень Давайте я одну попробую, короче Там, где нету плесени Ну, типа, она чистая вот, вот эта чистая полностью А может быть, это не плесень, погоди Не, это плесень Вот на одной точно плесень есть Бля, короче, ради вас стараюсь Ради вас я буду рисковать сейчас своей жизнью И пробовать эту непонятную тему А как ее открыть? а, -а, -а там сок какой-то Мне нужно вот... Вы не видите это, но я, короче, ее пытаюсь сейчас открыть На этой штуке, оттуда сок потек Прям сильно тоже виноград какой-то что-ли короче я пробую она, она пахнет забродившим морсом каким-то у нахуй Да. Это пиздец Лонган Не пробуйте нахуй Я ни капельки не проглотил, травануться не должен, но Я не знаю, либо из-за того, что она пропавшая Либо из-за того, что она просто говно Она по вкусу как забродивший морс, блять, какой-то И это не то, чтобы как, блять, винишко какое-то вкусненькое Это именно как забродивший, киши нахуй морс Фу Эта штука, по-моему, стоила где-то рублей 200 Если не ошибаюсь Фу, мерзость, блять никому не ну блять по моему очевидно никому не советую ланглан вот этот провод ланган пробуем попаю вот это самое интересное я столько раз пробовал э, вкус попая типа какие-то коктейли какие-то э, ажку опять же там не знаю или эти жвачки сто процентов вы с попая пробовали но именно в чистом виде я попаю никогда в жизни не пробовал это вот такой вот большой фруктик у нас я пробовал найти плюс-минус Красивенький, я, я не знаю, как его хавать. Короче, сделаю так же, вот, разрежу, постараюсь. Как резал. И попробую так же. Там, по-моему, косточка должна быть внутри, если не ошибаюсь. Как ее открыть? Извините, но как, как это открыть? Блять, я, короче, возьму себе, вырежу частичку. Попае. Давайте так. Да баный рот! А какой есть? <музыка> Мне кажется, или хуйня? Мне кажется, или это полная залупа. Сука, я сейчас попытаюсь просто разрезать. Хуля я тут зибусь. Мне дождь нельзя давать, пацаны. Я вообще не умею орудовать этим инструментом. А, там не косты. Там не косточка. Там косточки. Это съедобное? Бля, нет, точно не съедобное. О, а, короче, вот так вот сделал. Еще попытаюсь вот эту всю тему выскобить. Вы этого не видите, но я занимаюсь тут непотребствами. Ну или, по-моему, она какая-то безвкусная. Я думал, что это фрукт слаще гораздо будет. Но, может быть, я не распробовал. Я очень маленький кусочек попробовал. О, а, по-моему, вот так вот. Сейчас я ее еще пополам разрежу, чтобы было удобнее. Вон. И попробую. Пробую, попаю, пацаны. Это я не понял. Скажем так, это вообще не арбуз, не дыня. Это как будто какое-то сладкое авокадо, я она, она безвкусная. Чуть-чуть ну, есть сладость, но это как будто сладкая авокадо. Вот, кто провал авокадо, это сладкая авокадо. Чуть-чуть посла послаще авокадо. А теперь есть захотел. Бля, я тоже есть хочу, как бы. Хуня. Говно. Никому не советую? Ну, что могу сказать, какой вердикт подвести? Волосатые яйца? Ну, можно, но типа, зачем деньги тратить? Вот эту хуйню вторую, которая лангнал, ни в коем случае не берите. Папая, бля, возьмите дыни, гораздо вкуснее или арбуза. А это просто сладкая авокадо. Короче, эти фрукты мне не понравились вообще все. Э говно. Пойду завтра куплю ту штуку с прошлого видоса, ну, которая с прошлых фруктов вот мы делали, пробовал фрукту, там была такая шарик вкусненький очень. Пойду завтра его куплю, блять, чтобы не разочаровываться от экзотики. Короче, вот такая вот хуйня пацаны. Пока на